Здорово. В смысле, блядь, здорово. Русский? Нет. Украинец. С Украины. Пиздишь, какой Знаешь почему? Почему? Потому что я говорю, добрый вечер и здравствуйте. А у вас говорят здорово. Здорово корова, блядь, или что-то в этом духе. Ну, что за хуйня, мужик? Какой взрослый я тема, мужик? Блядь. В смысле, Тимур? Взрослый тебе, мужик, тебе сколько лет? Блядь. Блядь, за 30. За 30? За 30. Ты блядь? мужик? Мужик. А кто я, блядь, парень или что? Блядь, мне 20 лет. И что? Какой ну, я тебе прокуренный. прокуренный пробуханный. Поэтому, блядь, Я не мужик. пью и не курю, представляешь? Так а почему здорово? А что, здорово нельзя, что ли? Я... Я твой, кор... я твой корень. Я твой кореш? Ты меня первый раз видишь. И что я тебе? Ну, ну, ладно, ладно. я тебе... ну ладно, ладно. Все, я тебя первый раз видел. Да... Здравствуйте, что? свинота. Как ваши дела?